Привет, любители юнитологии, с вами Айзе Кларк, и сегодня вы узнаете, как я смог выжить на гигантском космическом корабле Шимура и на планете Егида 7 Dead Space от лица очевидца. Все началось с того, что я получил странное сообщение от своей возлюбленной Николь Бреннон. Она работала медиком на планетарном потрошителе Ишимура, который добывал ресурсы с планеты Егида 7 После чего управляющая компания сообщила, что мне, Заку Хэмонду, Эндри Дэниелс, еще двоим пилотам придется на реботном челноке под названием «Келион» отправиться к Ишимуре, так как корабль перестал выходить на связь. Подлетев к потрошителю, нужно было пристыковаться. Но из-за возникшей неисправности наш челнок врезался в посадочный отсек Шимуры. Никто не пострадал. Мы пошли к причальной палубе в надежде кого-либо там найти, но там никого не оказалось. Я решил подключиться к консоли, тут сработала система карантина. На нас напали какие-то монстры. Я побежал без оглядки. Добрался до лифта и тут... Ух, пронесло. Тут же подобрал резак, сразу битва с монстром. У которого из рук торчат острые костяные наросты, внешне напоминающие лезвие. Я назвал его расчленитель. Убедив его, прошел в комнату транспортного контроля. встретил Хэммонда и Кендру. Мне сказали, что нужно починить вагонетку и добраться до капитанского мостика. Мне требовалось найти инфопанель отремонтировать терминал. В пути нашел аудиозапись, оставленную экипажем Шимуры, в которой говорилось, что при борьбе с монстрами эффективнее всего отстреливать им конечность, а не пытаться прострелить корпус. Я чуть далее нашел стадис модуль Он может замедлять на несколько секунд быстро движущиеся объекты. Врагов. Починил автопогрузчик, ремонтировал вагонетку, винулся к инженерной палубе. На пути к на меня напал еще один монстр. за луки которого вытянулись, образуют шикулистые. Ноги срослись в хвост и совершили длинную плечку. Пальцы рук улотились в шипы. Я назвал его прыгун. Добрался до инженерной палубы, отстрелил всех монстров, нашел ключ от комнаты, где была инфопанель. Бежав туда, увидел верстак, немного улучшил резак. Забрав инфопанель пробираться в комнате транспортного контроля. Добрался, починил терминал, вызвал вагонетку. Сэмонт и Кедра отправились на мостик, на мостик. А я к нашему человеку чтобы подготовить его к вылету. Только я зашел на келью, был путь домой. Теперь мы здесь надолго. Чтобы понять, как выбраться, нужен был доступ к командному компьютеру. Для этого нужны коды авторизации капитана. Его X, индивидуальный комплекс самообеспечения, сейчас находится в морге. После вагонетки был магазин. Купил защитный костюм второго уровня и отправился к медпалубе. Выйдя на перрон, увидел девушку. Она отдала мне кинезис-модуль. Его помощью можно перемещать и бросать объекты. Экипаж сделал баррикаду в реанимационное отделение. Чтобы ее взорвать нужно было попасть на медсклад и найти там термит. Также там обнаружил аудиозапись, в которой говорилось, что шахтеры с эгидой 7 стали превращаться в некроморфов. Также ученые предположили, что виной всему это найденный обелиск. Его и нескольких некроморфов доставили на шимуру для исследований. Я чуть дальше увидел живого человека, на которого напал новый монстр, у которого три щупальца торчат из тазовой области. Эти щупальца метают в жертв костяные шипы и могут быть использованы в ближнем бою в качестве хлыстов. Также эти создания могут карабкаться по любой поверхности. Я назвал его «Затаившийся», а с ними, пошел в отделение терапии. По дороге увидел странную картину. Очень странно. Далее путь проходил через отсек с нулевой гравитацией. Немного полетал, запитал дверь. Взял электроподушку и отправился к баррикаде. Почти добравшись до нее, на меня напали маленькие монстры, личинки, имеющие мибовидные тела должноножками и присосками, атакуют стаями, запрыгивая на спину и нанося повреждения. А сделался с ними, взорвал баррикаду и отправился в морг за лицом капитана. На пути увидел еще одну странную картину. Девушка оперировала человека без наркоза а после покончил с собой. Зайдя в морг, увидел нового монстра, заразителя, главной целью которого является не бойня, а инфицирование трупов, дальнейшим превращением их в расчленителей. Разобрался с ними, передал Хэмонду коды капитана, отправился к транспортной станции. По пути Хэмонд вышел на связь и сказал, что на него напал один некроморф, но он сумел запереть его в спасательной капсуле. Также он сказал, что двигатели корабля вышли из строя, мне нужно отправиться в машинное отделение, чтобы починить их. Попав на перрон, на связь снова вышел Хэммон и сказал, что у нас две проблемы. Первое, топливо не поступает в двигатель. Второе, не работает гравитационная центрифуга. Нужно очень быстро это все исправить. Добравшись до машинного отделения, активировал режим до заправки. Этого должно было хватить для запуска двигателя. Далее отправился к центрифуге. В помещении с нулевой гравитацией нужно было подключить энергоблоки вручную, а после попробовать запустить ее. После нужно было аккуратно вернуться, чтобы центрифуга не размазала меня по корпусу. Но как только я покинул этот отсек, мою ногу схватило длинное щупальце, которая тянула меня в дыру в стене космического корабля. Стреляя по уязвимому месту, мне удалось освободиться. Далее нужно было починить двигатель. Их к нему проходил через поврежденный отсек. Пришлось немного полетать. По пути осматривал комнаты на предмет полезных вещей. В одной из них больше так не делай. вход к помещению с двигателем преградили личинки. А сделался с ними с помощью взрывчатого баллона. В моторном отсеке на меня напал новый монстр. брюха у которого раздута до гигантских размеров при которого находятся личинки, я назвал его «Беременный». Разобравшись со всеми, запустил двигатели, отправился а, к знаете, на мостик, У Кендера вышел на связь и сказал, что корабль скоро Понятно. пройдет через поле осколков, а метеоритная, защита, метеоритная не защита не работает. работает. Выйдя из вагонетки на капитанской палубе, Хэммонд вышел на связь и сказал, мы входим в поле обломков, чтоб я быстрее бежал к мостику. Возле мостика была капсула с некроморфом внутри, Хэммонд отправил ее в космос. Зайдя на мостик, он сказал, что мне вручной придется перебросить питание от трех распределительных щитов на главное орудие метеоритной защиты, туда отправился. Но поднявшись клифтом, на меня напал новый мост, тело у которого почти полностью закрыто шипастым панцирем экзоскелетом, его задняя часть защищена гораздо слабее, также спереди уязвимые места, это плечевые суставы, которые не защищены экзоскелетом, я назвал его Зверь, я справился с ним. Купил в местном магазине защитный костюм третьего уровня, немного улучшил на верстаке резак, включил лифт Атриума и отправился на нем к энергопанелям. Я распределил энергию от трех счетов и включил систему метеоритной защиты. Тут же Хэммонд вышел на связь и сказал, система прицеливания, система прицеливания не работает, мне придется вручную управлять пушкой. Чтобы до нее добраться, нужно пройти по внешней обшивке корабля. Загвоздка в том, что корабль находится под обстрелом метеоритов. Дойдя, взялся за ручное управление. Как только Хэммонд починил автонаведение, на связь вышла Кеннера и сказала, что то отравляет воздух в гидропонной системе, и очень скоро нечем будет дышать. Она провела анализ и знает, как изготовить яд, и отправился на медпалубу для сбора реактивов. Добравшись, на связь вышел неизвестный и сказал, что я не в силах помешать божьему промыслу, что я так же слеп, как и все. Пойдя дальше, на моем пути оказался новый некромор. Раш, миоз человеческого трупа и зараженной биомассой. В основании шеи у него есть отверстие, откуда растут боевые щупальца. Под щупальцами располагается раздутый мешок, из которого монстр развергает себе в поддержку стручки, небольшие фрагменты плоти атакующий иглами из единственного щупальца. Разобравшись с ним, вышел к химической лаборатории, забрал капсулу с антигеном. Разу из-за окна показался неизвестный, который ранее выходил на связь. Им оказался юнитолог Кэлус Мерсер, уехавший научный сотрудник, который видел в некроморфах новую степень эволюции. Закончив свою речь, он отравил на меня свое создание, регенератора, с виду похож на расчленителя, но обладает повышенной регенерацией. Стрелянные части тела регенерируют за считанные секунды. Единственный выход – это стазис и бежать без оглядки. Ушел от погони и отправился в отделение терапии. Там хранились образцы ДНК для Яна. Пробираясь по коридорам, увидел стражи. Хотел было пробежать мимо него, но понял, что это плохая идея – вставлять живых врагов за спиной, поэтому взорвал его баллон. Добравшись до комнаты с ДНК, Мешал реагенты, и сразу же Мерсер сгерметизировал всю палубу. Весь воздух улетучился в открытый космос. Нужно было быстрее добраться до поста охраны и восстановить подачу. Еле успел купил в ближайшем магазине импульсную винтовку и отправился в лабораторию доделывать яд. На пути Кендра вышла на связь и сказала: что В отчете выживших говорится про некое огромное существо Ивиафана, которое пробралось на палубу гидропоники после чего уровень кислорода стал падать. Далее я смешал компоненты, забрал яд и отправился в отсек гидропоники, но по пути попал в ловушку Мерсера. Он подловил меня в запнутом помещении и выпустил регенератора. Я заманил его в криокапсулу, стрелил к конечности, застанил и заморозил. Да, я тоже надеюсь. После чего на вагонетке отправился во все гидропоники. Добравшись, увидел Хэммонда. Он был почти совсем без сил. В таком состоянии ничем не мог мне помочь. Продолжил путь один. В ближайшей оранжерее отстрелил врагов и нашел источник отравления воздуха. Некроморфы, у которых разрослись легкие. не выделяют в атмосферу токсины для умершвления и заражения всего живого. Надо было уничтожить всех их. Пока я занимался этим. Приходя от одной оранжереи к другой встретил еще одного монстра, отрывника, левая рука у которого мутировал светящийся мешок, наполненный взрывоопасным веществом. Как он приближается к жертве, махнет мешком и ударяя пол, срывает его с огромной силы Добив последнего хрипуна, стал возвращаться к панели управления, так в одном из коридоров меня опять схватил огромную щупницу. Не без труда удалось освободиться. Добравшись, запустил продувку вентиляционной системы и нормализовал уровень кислорода на корабле. Далее ввел яд в фильтрационную систему, Левиафан выжил. Пришлось добивать его вручную. Сначала отстрелить все щупальцы, параллельно уворачиваясь от них, потом стрелять в уязвимое место от туловища И так до полного уничтожения. После Кендра вышла на связь и сказала, уровень кислорода вернулся в норму. Также у нее появился план, как выбраться отсюда. Она обнаружила аварийный маяк на рудной платформе. Если мне удастся запустить его, мы пошлем сигнал бедствия. Туда я отправился. Добравшись до перона, Кенра вышла на связь и сказала, нужно прикрепить маяк к астероиду на рудной платформе и оттолкнуть его подальше в космос, чтобы сигнал был четким. Путь предстоял до инженерной палубы. Брался туда на подъемнике. Далее на подвижном составе хотел доехать до отсека с маяком. И я почти это сделал, как появилась Николь. Она сказала, что поможет мне и попросила пойти за ней. Пока она взламывала коды доступа, я не давал некроморфам подойти к ней. До да, и я. Увидимся позже. Взял маяк и отправился к рудной платформе. По пути купил защитный костюм четвертого уровня. Астероид удерживали четыре грави захвата. Не сразу понял, как вывести их из строя. Но в конечном итоге мне это удалось. В управления запустил астероид в космос. Тут же Кендра вышла на связь и сказала: на приемника не работает. Если не починить, то мы не узнаем, что нам ответили. Добрался до вагонетки и отправился к капитанскому мостику. стреляя всех некромортов на капитанской палубе, поднялся на лифте к помещениям передающего кластера. Тут появился новый противник высокий и худой некроморф и нанесение ему серьезного ущерба, распадается на более мелких микроморфов, которые быстро двигаются и атакуют жертву, как Хэм, я назвал его разделителем, а забравшись с ним, добрался до передающего кластера. Выстроил из шести передающих тарелок замкнутую линию и восстановил связь. Он же получил сообщение от спасательного корабля Вейлор. Туда передали, что приняли нашу капсулу и выдвигаются по нашим координатам нам на помощь. Тут же Кендра попыталась передать им, что в спасательной капсуле заражённой, чтоб они ее не открывали. На передачу не хватило мощности. Она попыталась открыть створы шлюза, чтобы не мешали сигналы, но они оказались заблокированы. На них осел огромный нарост органического происхождения. и отправился к пушке номер 48, чтобы забить его оттуда. Монстр оказался большой, чтобы его победить надо было отстрелить все его щупальца, взрывая слабые места на них. Как только я это сделал. Эндра попытался связаться с Вейлором, но было поздно, а все были заражены. К тому их корабль потерял управление и врезался прямо в Сразу же на связь вышел Хэммонд и сказал, что отменяет нашу миссию, и мы должны убраться с корабля немедленно. Он нашел спасательный челнок на пассажирской палубе. но у него отпутствует сингулярный конвертер. Его можно поискать на застрявшем в корме Шамуре Вейлори, до отправился. Набравшись до грузового отсека, на связь вышел Хэммонд и сказал, что нашел список вооружения Вейлора. Корабль снарядили для боевой операции. Наверняка он тут не случайно. Далее, минуя погрузочный шлюз, попал на борт Вейлора. Подвигаясь по погрузочной палубе, встретил мутировавших бойцов Вейлора. Они превратились не в обычных некроморфов, а в очень быстрых, так как в их броню был вшит стазис модуль. Только с ними расправился, на связь выжил некто Теренс Кейн, Сказал, что если мы починим челнок и улетим, броси все здесь, человечество обречено. Нужно вернуть обелиск на планету. Только так получится остановить все это. Добравшись до двигательного отсека, забрал сингулярный конвертер. Тут же появился Хэммон. Он не успел ничего сказать, так зверь разорвал его на куски и бросился на меня. Но мне удалось не справиться. Все начало воспламеняться, и бортовой компьютер сообщил. Нужно немедленно покинуть корабль. И как только я это сделал, он взорвался. А я отправился на пассажирскую палубу, к челноку. Я Добравшись до перона, лук, на связь вышла к и сказала, кто-то вынул что? навигационные карты с челнока. Их всего три штуки. Нужно найти и вернуть. Только тогда его нужно будет запустить. Я отправился на поиски. Ведя первую карту, на связь вышел Кейн и сказал, "Но ну, как только я соберу все карты, отпустит меня на пост охраны, и мы обсудим дальнейший план действий. Убираясь по жилым помещениям, меня опять схватило щупальца. Насколько да можно? Сил моих нет. Продолжил дальше искать карты. В очередной комнате увидел странную картину. Найдя очередную карту, на связь вышел Мерсер и сказал, «На этот раз мне не удастся сбежать». Тут же отовсюду нахлынули монстры. Мне пришлось отстреливаться, пока Кен взламывала коды на дверях, которые сменил Мерсер. Как только мне удалось выбраться из жилых помещений, на связь вышел Кейн и сказал, ждет меня в отсеке дирекции. да я отправился?» По пути улучшил на верстаке снаряжение и купил защитный костюм пятого уровня. Добравшись до Кейна, узнал, что они нашли на планете Разум Роя, источник телепатического контроля некроморфов. Белиз был их святыней, удерживал Разум Роя внутри себя. Нужно вернуть его обратно, только так можно остановить все это. После он открыл путь к челноку. Добравшись, загрузил навигационные карты и сделал пробный запуск двигателя. Тут же напали некроморфы, среди которых был регенератор. Заманил его на мостик, отстрелил конечности, застанил, и еще раз запустил двигатели. После пришел Кейн и сказал, подведет челнок к причальной палубе, а мне нужно организовать погрузку обелиска, и после мы отправимся на энгиду Возвращаясь к вагонятке, на связь вышел Мерсер, он решил принять этот в кавличках дар и стать некроморфом. Добравшись до грузового отсека, грузил обелиск на платформу, которая доставит его на причальную палубу. С помощью кинетического модуля довел платформу до подъемника и отправил ее в ангар. Добравшись до причальной палубы, вручную довел обелиск до челнока, после чего Кейн погрузил его. Не успел я подойти к челноку, и а Кейна застрелили. Это оказалась Кендра. Она с самого начала преследовала свои цели. Ее начальство поручило ей доставить обелиск на землю любыми способами. Вот тут на связь вышла Николь и сказала, «Еще не все потеряны, и я должен бежать в диспетчерскую». Поднявшись туда, она сказала, челнок нужно вернуть, и это можно сделать с помощью находящейся здесь консолей. Я включил автопилот челнока до Ишемуры, но Кендра покинула его на спасательной капсуле. Николь запрограммировала челнок, и вместе мы отправились на эгиду-7. Добравшись, погрузила обелиск на платформу, пробиваясь через столб у с помощью кинезис-модуля довез его до пьедестала, куда его забрали. Отправился обратно к челноку, внезапно появилась Кендра. Она погрузила обелиск обратно, и еще сказала, что Николь на самом деле мертва и это все мои галлюцинации. В доказательство предоставила запись, где Николь покончила с собой. Нет, этого не может быть. Я решил опередить Кендру по служебным тоннелям и не дать ей увезти обелиск, но как только я подбежал к челноку, появился огромный монстр, тот самый разум Руя, который телепатически управляет всеми некроморфами. Завязался бой. В какой-то момент он схватил меня. Но мне удалось освободиться. Уничтожив все его уязвимые места, он был повержен. Началось землетрясение. Я забежал в челнок и вылетел в открытый космос. Планета взорвалась. Вот так мне удалось выжить на Ишимуре и на Егиде-7. Стоп, что это за звук?